Крем без соли доедали Варили горе на воде Вы в самолетах доставляли Собачкам платья, от ГАДИ Вы в самолетах доставляли Собачкам платья от ГАДИ Мы нищету и безысходность топили в горькой день за днем. Вы смыслом жизни сделав подласть, Заслуги мерили рублем. Вы смыслом жизни сделав подласть, Заслуги мерили рублем. Проши помесячно считая. Мы впали к банкам в кабалу. Вы наши жизни пожирая. Давили тракторам еду. Вы наши жизни пожирая. Давили тракторам еду. Мы как в блокаду вымирали Носили мощи на костях Вы про победы нам втирали В ежевечерних новостях Вы про победы нам втирали В ежевечерних новостях Вы нас на войны посылали, чтоб золотой испечь батон. Мы как собаки подыхали, харкая с кровью и говном. Мы как собаки подыхали, харкая с кровью и говном. Мы звезды с неба не хватали, Вы же власть, мечтая сохранить. Нас бесконечно убивали, А мы хотели просто жить. Нас бесконечно убивали, А мы хотели просто... Жизнь